Наверное, многие из вас сталкивались с понятием минимализм, но что это такое? Модный тренд, стиль жизни, философия. В этом видео я рассуждаю о том, что такое минимализм лично для меня. И как оказалось, это не только направление в дизайне или архитектуре, а также я выделил три основных жизненных аспекта, которые можно улучшить, став минималистом. И да... Если вы до сих пор не подписаны на этот канал, пожалуйста, подпишитесь и нажмите на колокольчик. А также давайте соберем на этом видео хотя бы 50 лайков. Это очень сильно поможет этому каналу в развитии. Вам не трудно, мне приятно. Что ж, а мы начинаем. Минимализм вошел в тренд относительно недавно. Само слово, как и понимание течения в целом, пришло из визуального искусства в США в 60-х. Начиная изобразительным и музыкальным и заканчивая пониманием архитектуры, дизайна и ощущения пространства. В какой-то момент в конце 20 века, как это часто бывает, течение начало выходить за пределы искусства. Ценности начали проникать в обычную жизнь. Вместе с быстрой сменой различных субкультур, пропагандирующих какие-то частицы минимализма, появились первые евангелисты. И что такое минимализм? Как по мне, минимализм это образ жизни, помогающий людям задумываться о том, что или кто добавляет настоящую ценность в их жизнь. Это уборка жизненного беспорядка, благодаря которой освобождается место для самых важных аспектов жизни – здоровья, отношений, роста, целей и желаемого вклада в этот мир. Нужно понять, что минимализм для каждого свой, и для 40-летней домохозяйки, и для 25-летнего стартапера, и в этом его ценность. Современная культура делает фокус на больше, больше покупок, больше владений, больше денег. Минимализм – это про меньшее, про качество, а не количество. Про владение только тем, что нам действительно нужно и ценно. Минимализм – это не только про себя, если sustainable development для вас не пустое место, Скорее всего в душе вы уже минималист. Планета не резиновая и каждый человек не может владеть бесконечным количеством вещей. Если бы на всей планете установился американский уровень потребления, мы бы не протянули и десятилетия. Самые минималистичные страны это страны Африки. Но тут кроется страшная правда. Они минималисты по принуждению, а не по выборам. Что будет, когда их уровень жизни начнет улучшаться? посмотрите на рэп-культуру. Грустно. Поэтому меняться должны мы, чтобы в решающий момент взять руль на себя. Кроме того, минимализм это еще про sharing economy. Вот это будущее. Март Цукерберг убежденный минималист. Он не раз заявлял о том, что стремится по максимуму минимизировать принятие незначимых решений в своей жизни. Эти люди сознательно убирают лишнее из своих жизней. Ну ладно, хватит обобщений, что вы можете сделать уже сегодня? Я выделил для себя три основных жизненных аспекта, которые можно улучшить. Первое. Владение, потребление и финансы. Это вещи физические или нет, неважно. Одежда, куча непонятных аксессуаров, миллион подписок или просто балкон забитой ерундой все это подсознательно давит на наш мозг помните то ощущение свободы после того как вы что-то убрали помыли посуду или разгребли свой эй но одной уборкой не отделаться все дело в системе если вы один раз избавитесь от вещей но не поменяете привычек через какое-то время вам придется разбираться совсем снова не легче ли подготовиться а что по поводу финансов есть уравнение Зарабатывайте больше чем вы тратите и сохраняйте разницу но не стоит гнаться за доходами если не следить за тратами всего в итоге все равно не будет хватать разберите все свои вещи все с вопросом нужно ли это мне или без проблем обойдусь попрошу возьму военду поставьте где-нибудь коробку со знаком вопрос бросайте туда вещи в которых вы не уверены, если вы не вспомните про них за 3 месяца, избавляйтесь от них, если у вас много печатных документов, фотографий, бумаг, отсканируйте и залейте их в облако, благо приложения для этого хватает, возьмите привычку при каждой новой покупке задавать себе вопрос выше, нужно ли это мне или без проблем обойдусь, попрошу, возьму в аренду, это должно быть на уровне рефлексов, если очень сложно, можно просто брать несколько дней на размышления. Хоть мы и нерациональны, у нас все-таки есть логика, и по-хорошему ей стоит пользоваться. Определите для себя списки желаемого или лимиты покупок определенной категории, одежды, алкоголя или сладостей. Это хорошо организует ваше понимание, чего вы хотите, и не совершать импульсивных покупок. Следите за своими финансами. Почему компании следят за тратами, а люди нет? В 21 веке, очень ценят данные, а еще больше информацию, которую можно из них получить. Почему бы этим не воспользоваться? Сейчас хватает сервисов, куда можно привязать карточки и потом анализировать статистику. Вложения стоит диверсифицировать, но не бездумно. Не стоит вкладывать стоящие для вас суммы в акции или криптовалюты, если вы не хотите лишиться душевного покоя. Второе. Ментальная свобода, здоровье. Между внешними действиями и тем, что происходит у вас в голове, существует прямая корреляция. Не научившись жить осознанно, чистая квартира ничем не поможет. Но и обратное тоже верно. Вещи начнут забирать у вас все больше энергии и мыслей, опуская вас в рутину. Это не только про здесь и сейчас, но и про будущее, которое планируете вы, чтобы оно само не планировала вас сколько миллиардов людей живут одним днем это про мозг свободный для новых идей и мыслей ну и понятное дело про в здоровом теле здоровый дух начните медитировать самый простой способ делайте утреннюю зарядку добавьте элементы йоги если вам не трудно занимайтесь спортом 2-3 раза в неделю систематизируйте жизнь ну и наконец третье Питание и правильный рацион. Еда – это ваше топливо, именно питание во многом определяет метаморфозы тела. Многие до сих пор не знают, что спорт поддерживает питание, а не наоборот. Мой взгляд очень прост – систематизировать по максимуму, позволяя себе иногда готовить что-нибудь спонтанное и вредное, ведь здесь то же самое. Долгие размышления губительные для нашей мыслительной активности. Определите базовый набор ваших продуктов. Посмотрите на типы, нутриенты, срок годности и приемлемую частоту приема. Вместе с этим планом планировать будущую готовку намного проще. А еще не приходится выкидывать продукты из холодильника, потому что про них забыли. Определите 30-40 вариаций возможных блюд для готовки. Это могут быть разные сочетания похожих предметов. Зачем так много, чтобы не приедалось? Начните готовить имбалк, то есть сразу несколько приемов пищи за раз. Это очень упрощает жизнь и экономит время. А если вы можете заказывать еду сразу домой и вам не приводит кучу пластиковые посуды, это еще лучше. Окей, скажете вы. И что здесь нового? Так или иначе, большинство из вас уже применяло эти советы. И это совершенно нормально и всего лишь доказывает приземленность идеи минимализма. Это не панацея, а просто взгляд на жизнь, практически лишенный всяческих недостатков, на мой взгляд. Взгляд. Если вы упрощаете свою жизнь, что может пойти не так. Моя цель помочь обрисовать вам общую картину. Так получилось, что в фундаменте моего сознания идеи минимализма играют основную поддерживающую роль. Если честно, я несказанно этому рад. Тяжело представить ситуацию, когда я могу испытывать когнитивный диссонанс. Если данное видео вам хоть немножко понравилось, ставьте лайк. И давайте наберем 50 лайков на данном видео, а также не забудьте поделиться со своими друзьями. До скорой встречи, друзья!